вот когда у вас 10 тысяч соберется, тогда я начну говорить теперь. Теперь уж точно. Пока музыку послушайте, я просто где-то сорвал голос, даже не помню где. Поэтому не буду даже вам показывать, пока куда я еду и где я еду. Вот когда у вас 10 тысяч соберется, тогда, может быть, я с кем-нибудь поговорю, но уже не с тем, кто мне нахуй пошлет, а.. А кого-то пошли, но не нахуй. Так что смотрите в темноту. ходите. могу вам вот так еще показывать, что играет по 93.2. А пока просто слушаем музон и пьем чаек, окей? Okay? После моих, блядь, четырех эфиров. И я посмотрел сейчас реакцию некоторых порталов. Окей, okay, давайте. Вот когда будет 10 тысяч, вот тогда я кое-что, блядь, скажу для одного портала. Вроде... Екатеринбургская пизда будут тихла немного, но если не будут тихло, завтра еще будет пару эфиров, а потом будет еще пару эфиров, а потом уже будет трек. Если уж на то пошло хорошо, я запишу опасный пассажир. Окей. Люгенг Ариари. Сидесе. Ну вот, вас уже тысячи, поэтому хотя бы для 3000 тысяч я засвечу свои штаны, охуевший Люгенг, хоть и Спартак сзади, но я не гоняю никогда ни за кого. Напишите, <coughs> да что хотите, я не читаю ваши комментарии, потому что после того, как меня 5 из, блядь, ну это, то есть всего лишь пять тех, кто я увидел, послали нахуй. Конкретно, этом по-разному каждый. Я ну, пока посмотрите на, блядь, на. Можете домой на вот этот стакан, блядь, и на вот этот уголок панели. Вот такие у меня, видимо, слушатели, которые меня посылают нахуй. Когда мне увижу смайлики, хотя бы, или там руки, или или, или знак Люген, который, кстати, тоже есть в айфоне. Хотя бы в айфоне он точно есть, это я знаю точно, потому что у меня у самого iPhone, так сказать. Всем, кто там что-то пиздит про то, что, блядь... Я под чем-то, ну, ну, я могу сдать, наверное, тест на наркотики, сейчас пройти, но в Красноярск, извините, я не поеду никогда. Это я говорю, блядь, просто, ну, не на 100%, но на 90 точно. Так, что еще хотел сказать, телочки, телочки, которые резко ополчились на меня после того, как думаете, что я окончательно расстался с Кэти, да, я расстался с Кэти. Это Марат, кстати. Да, Марат, передай привет трем тысячам, трёхстам человеку. Ну, это просто, чтобы знали, что и Я могу показать сзади, конечно, но вы пока этого, блядь, это, не заслужили, потому что пока не будет десяти тысяч человек, я не покажу ни своего лица, ни, блядь, того, кто сидит сзади, окей? А я боюсь, вам сейчас мое лицо не понравится, поэтому я жду 10 тысяч и... и хорошие комментарии. Плохие комментарии я, конечно, читаю, вот, 3500, это мало, чтобы показать вам, например, что я слушаю. И если из рэперов, я прямо говорю, без всяких вообще, без, без обид, просто если у кого-то на меня что-то есть, прежде чем я сам начну на вас выебываться, а вы знаете, я умею выебываться круто. Мне даже говорить больно, но как-то эти же, блядь, прямые эфиры нужно чем-то зам... чем заменять. Хотя бы чаем, да? Иногда хотя бы. Может, вам еще показать, какое радио я слушаю или в какие штаны я А штаны я показал, извините. Пока все в тех же, блядь. В своих, понятно? Ну и как бы давайте... Если кто-то из нормальных рэперов сейчас есть или смотрит мой эфир, из тех кто, или или даже мой друг, то есть, ну, у меня таких мало очень, очень в рэпе. И, и тот, кто, О, да, вот это вот такие знаки мне нужны. Да, собака, да, привет, вот это люгань, вот такое мне нужно. Глаза, то, что я смотрю. Вот, вот теперь я уже, наверное, на чуть-чуть, блять, готов прочитать ваши комментарии. Но я вам не секс извините, я не буду, блядь, понтоваться, блядь, своим единственным тахо, хотя он у меня далеко не единственный. И моему, ладно, об этом потом, об угрозах, обо всей этой хуйне, о, о людях, которые хотят там спалить мои тачки, блядь. Так, блядь, настолько, блядь, на этом настаиваю, что одну из них придется продать. Извините, но у меня их несколько. И ни одна вот эта, как у Тикаши, которого закрыли. И дай бог, не дай бог никому попасть, конечно, в такую ситуацию, как Тикаша. Мне очень жалко. Не очень жалко, но, блядь, количество охоты, чтобы он получил жизненный урок небольшой. Надеюсь, что небольшой он там урок жизни не получит. Но если вдруг он выйдет под залог, под 50 лямов, ну, это я вангую, просто как иногда у меня получается. В реп-центре еще, еще немножко посиди, а потом про реп-центр я с тобой свяжусь. Ха, ха ха Я наглуха, да, как всегда, собственно говоря. Куда еду, тебя ебать не должно. Люгенг это сила, это точно. Это не то, что сила, а это охуенная сила. Но вот сейчас для начала я готов. С кем-то из вас, из, из, я думаю, что кто-то сейчас из, блядь, сколько у нас там рэперов, блядь, в России нормальных, ну, не знаю, 6, 7, 8. Ну, вот я с любым готов сейчас поговорить, если кому-то есть, что мне предъявить, или, или кто-то мне хочет что-то приятное сказать, типа, ну, пообщаться со мной, типа, не знаю. Вот, Зайк 1708, мне это не тот, кто мне нужен, Нормально. пока смотрите до на полы, на, на панели лучше посмотрите, куда где, там, где блядь, шлюхи стоят. И послушайте, какое-нибудь радио уёбское. А как? Это какое радиодача? что ты зеваешь? Ты встал? Время всего лишь, блядь, 8 утра. Я еду домой спать. Если вас это сильно так интересует, я еду домой спать и вас не должно ебать, сколько я спал и докурился, или я, блядь, я делаю, как бы, да, наверное, как-то без вас, без пиздяков решу. да, но можешь так считать, шо, шо, даже, я же, даже не буду говорить, что шутка охуенная, я просто у меня, я помолчу и послушаю музон, почитаю ваши комменты, если пока я не доеду до дома, не будет вас 10 тысяч, значит вы меня просто в хуй не ставите, ни вы, ни в первую очередь, для меня сейчас в первую очередь, вот это, эти 10 тысяч мне нужны, чтобы я сказал свое мнение о портале «Русский рэп» на ВКонтакте. А пока слушаем радио. Не, потому что у нас страна, знаете, по стране как бы, блядь, 9 или 10 часовых полис, полисов, поясов, я хуй знает, иногда я ошибаюсь по-русски. Кайфует, балдеет, я всю жизнь кайфую, балдею, вы ебоны, да и только, да. Музом музон потише, хорошо, сейчас сделаю, несчастное чмо, я услышал, ты жди звонка. Он опять сорвался, ну ладно, думай так. Представляешь, слышь, какие у них мнения обо мне? Слышь, вот то, что я читаю, это то, что мне пишут, то, то есть я нормально, блядь, не читаю, а читаю то, что мне пишут, чтобы ты понимал, какие у тебя поклонники. Но что-то даже близко не пахнет 10 тысяч, хотя я не знаю, сколько сейчас в Владивостоке, но точно не 8 утра. Поэтому все еще вот панель для вас. 7 целых поясов, да, точно, наверное. Ну, плюс 7, я думаю, что из Владивостока ну, хотя бы Женя JS может выйти в, в эфир. Но чмо вот это все это не, не ко мне. Это все мне пишут Это я тебе просто читаю Плохие самые, чтобы... ну хорошие пропускаю Я тебе просто самые плохие озвучиваю Что обо мне думают бы понял? 15.00 во Ну вот я думаю, если Ж... Жека Джейс смотрит Я бы Жека Джейс и Владик был... Да, очень хорошо Жека, напиши просто, что ты здесь и я тебя, блядь, вызову в прямой эфир я тебя вызову в прямой эфир, Жека, даже, может быть, свое лицо покажу. Но что-то у всех, как бы, да, все или еще спят в 8 утра, или уже легли все рэперы серьезные, ну, они, блядь, же серьезный режим ведут, поэтому или им, им со мной не о чем поржать, или yeah. <кх> я просто поебался на рэперов немного уже. Ну а в конечном итоге, если у вас не будет 10 тысяч, то когда вас будет 10, -10 тысяч, я немного порамшу, блядь, с одним порталом, потому что каждого посылать нахуй тоже дохуя части. Так что музом пока. Когда нормальный комментарий вижу, тогда я, блядь, и, и позову на, на совместный эфир, независимо от 10 тысяч. Просто, чтобы это был нормальный прямой эфир. Знакомый хотя бы мне человек. Я стал самым популярным райдером мира, не только нет, это не то, что я хочу послушать пошли. машине. Иди нахуй уже не работает. Это уже сегодня сработало. И, и, и... огонь с кем сработает попозже. Ладно, я подъезжаю к дому. Ну как подъезжаю? Ну еще минут. Иди нахуй, да, иди нахуй сам, хорошо. Так уж и будьте, я пошли тебя нахуй тоже. Но мне интереснее просто или знаки, или гэнг, хотя бы один от каждого, или мои знакомые какие-нибудь, кто приветствует меня. Поэтому на иди нахуй и на, на какие-то провокации. Пока, пока, пока. Пока я реагировать не буду. Ну, то есть, если темноту я показываю, это вообще, значит, я буду ну, как бы вообще в шоке от вас. Я в шоке от своих и, и, или нахуй, вот. И, там, иди нахуй, а типа или нахуй. Он такой, я что написать? А сейчас, я позвонил, э, сейчас позвонил и он такой сказал, да я тебе нахуй не писал, я, я написал или нахуй, просто букву ошибся. Но если ты меня или нахуй, то я тебя иди нахуй, как бы, понял? Гу, братан, иди нахуй, мне пишет. Гу, братан, иди нахуй, нормально? Марат, вот я бы тебе сказал. Вот скажи, вот если извините, я вам фуру показал. Сейчас Марата покажу. я сначала себя немножко. А теперь Марата, вы можете посмотреть. Могут они посмотреть вот Погоди-ка, я Марата подсвечу чуть-чуть. Подсвечу Марату немножко. Это просто обычный как бы человек, абсолютно. Ну просто скажи, там кто-то написал, братан, иди нахуй. Вот. нет, нет, кто-то, он уже промелькал. Может, я бы сейчас за дорога, главное, скажи, ну, что блин. ну, про меня. Ну, кто то написал, братан, иди нахуй, я не знаю, кто мне это написал. Ты бы что сказал такого? Да я бы ему глотку загрыз бы, наверное. Просто такой подходит человек и говорит, братан, иди нахуй. Так, все. Педик, наверное. Педик, как... наверное. Ну как бы, извините, вот так разговаривает мой водитель, да? И хорошо, что у меня есть полтора миллиона подписчиков. Если там Инстаграм как... а, извините, свое лицо показываю очередное убитое или бля, я ебнулся. Нет, я просто в спидах, в солях, пару шаров, наверное, и много-много кокса я сейчас приеду домой, там еще обхуюсь, блядь, травы, обожусь ксанокса, трамадола, валиома. Ну при этом, ну чтобы вы понимали, я знаю, блядь, что с чем мешать, блядь, за свои 40 лет. И ну, пока умирать не собираюсь. Так вот, дальше смотрим, блядь панель блять сука так называемые слушатели фу я не могу это слушать извините я лучше блять не могу такое когда в следующий раз нормально чем поставить я пока нормального ничего не сделал, и... но и не сделаю мне кажется наверно хуй дождетесь фон на этом какой радио дача у тебя? У тебя жена не хочет 94 и 2, Вот это сейчас как раз. 92 и 4. 4. 92 4? 94, 94, вот, научу поговорить. Вот это. Вот это, по-моему, заодно. <забленно> Вообще тысячи... Окей, ладно, вот так хватит. Вот так вы знаете, где я живу? Окей, ладно, вот так. Хуя понтов еще скажите. А я могу просто себе позволить кое-что. Что, Че, узнаете, нет то И можно я погромче сделаю? Дей, хотя ты вот. Думал, <смех> а не поздоровался. А это не они оказались. Это он сам. Он сам оказался? Да, Ой, <смех> Хорошо, что ещ хотя бы, блядь. бля, ну где-то он не востан. Салют, Джуняк, салют. Салют, давай. Ч там кто там, бля? А, сейчас погоди, я взгляду. Алло, соб... алло. Владика, салют. А что, блин, собака, собака какая Собака какая-то. Ну, я подержу сам собаку, ладно? Я надеюсь, что... Да я сам заберу. И... Иди сюда, иди ко мне. собаку е что чё чё-то вообще лагает связь. Ну потому что, может быть, ты в... Это ты в облденном Востоке, а я хуй знает где, просто вообще в жопе в кого-нибудь нахожусь. Гуча, домой, Гуччи! Жека, Джесс в здании, Лёха Гу в здании. Все в здании выполняем задания. Я пока не буду, бля, показывать, что у меня вокруг, потому что все так простые, мне кажется, ну, не знает. У тебя прям очень тупит связь. Да? Да, да, да, прям. Скажите, а вот сейчас тупит связь? Вот если из Владивостока отключился пацан, тупит связь, просто ну вы мне скажите как-нибудь вот так. Это если все нормально. Я просто больной пойду в дом, ладно? Ну, в доме там, в принципе, у меня никого нет, можно сказать. Ну, почти никого. Нормальная связь? Не очень нормальная связь? Лагает пиздец, Женек, у кого? У меня, у тебя? Даже сейчас хуевая связь? Да. А, у тебя же не какой А тогда я продолжаю с вами общаться. Я, я только в дом зайду и буду только вот так вот, близко свое, лицо максимально. Показывает, недолго продлится. Совсем чуть-чуть. Сейчас я... Ну, я понял, что я десяти тысяч не дождусь, но... И, и, наверное, даже этот портал, потому что, блядь, нахуй, в принципе, нужен портал. И без него, наверное, я думаю, справлюсь. Я думаю, все понимают... Давай, спасибо большое. Да. Он закроет дверь? Я, Сейчас спасибо. Сейчас домой спать, да? Можно, можно пойти спать домой? Да, я знаю. Так. У меня, конечно, не особня, как писали некоторые СМИ. Но я, я все-таки больше уважаю The Flow. чем какой-то ну, какой какой хуйню, ну, ну скажу хулигане, манега. Всю жизнь, собственно говоря. Вот. Так что... Оля. Ты не спишь? Хотя бы за Улан попоешь тогда. Спасибо большое. Ну, там одна вот, телочка как бы у меня всегда, наверху тусует. Здесь нормальная связь, это просто Wi-Fi уже, но у меня такой же Wi-Fi, как, блядь, как у жеки ЛТЕ. Извините, можно я сниму свою вот какую-то левую толстовку непонятного производства, беспонтового качества? Это антиреклама, значит, тоже реклама. Ой, что ты все выверсил, все и КТ, и Джи, я такой весь, пранк, такой любви, блядь. То есть я дошел домой, стал еще меньше, то есть, ну, хотя бы из, из Владивостока один рэпер нашелся смелый, и который сейчас не спит. А вообще-то эту музыку очень любит смелых. Ну, пускай, как бы, да, окей, вот прям группа, группа, группа, говорят, максимально грубо, как считают, блядь, большинство, нахуй недалеких людей, блин, кто меня слушает или фолловит. Но давайте сделаем так, что я мусорнулся. Вот я мусорнулся. Да мне хуй класть. Блядь. Ну, правда. Я не хочу даже этому уделять какое-то время. Наверное, просто будет трек. Не наверное, блять, а будет трек. И я не хочу никакие деньги этого поднять. А вот с этой шалавой, блядь, я, наверное, с пизды я не шла. Может, договорились, так называть. Можно хотя бы руки помару? Я могу все это при вас сделать и, и ждать, пока у вас будет 10 тысяч. Поверьте, вы, блядь, скучать не будете. Время всего 8.13. Я обычно ложусь где-то в это время, но часа два я еще продержусь. Сейчас, секундочку. Это не всем. Это так, чисто, блядь. Это просто молодым, блядь. Молодым и сильно в себя поверишь и пиздюкам, окей? Рамыки, можно теперь побыть? Спасибо. Три восемьсот, ну товарищ Ланыч, четыре тысячи, да? Ты чё охуел? Ты птахи, Тептахи, да. ну, нет, ой, фу, извините, я тебе не положился никогда, правда, но обещал бы, скажем, сам себе. Умой так сказать. Можно я умоюсь и потом на вас посмотрю, блядь. Если вы хотите, я на вас посмотрю еще. То есть, нет, если я хочу, чтобы я захотел на вас посмотреть. Я что-то охуел, может, конец просто, может, наверное, я, блядь, три года рэп не писал, или, там, ну, не три, но два с половиной точки. Нет, записал густый, конечно, на базаре нет, охуел, наверное, был. охуительный. Ну, вообще, мне кажется, лучший в моей жизни. Ну, я три года не писал, а сейчас что-то написал, 7 бессендрэп за четыре дня. Может, поэтому меня, блядь, немного прет. А может и может быть поэтому, вам дохуя всем кажется, что я под чем-то, блядь. Я думаю, меня вот из, из рэперов поймут, ну не знаю, человек на пальцах от уйти, что можно с помощью рэпа не спать блядь, по три дня, по четыре, потом поставить себе капельницу, сделать ухо просто 16 суток, потом не писать еще рэп. Я, честно говоря, не знаю, когда я усну, не я вам, блядь, пленочечко. Окей, okay, я курил, окей, okay. сегодня я купил травки, можете приехать, я могу поставить банку, там найдете травку, но ничего другого. Как есть, блять. Ну, под, правда. Не нюхал. Если вы думаете, и, и, и, и пожалуйста, не думайте, что если я буду нюхать, то я буду нюхать соль. Сука, я не вижу ваши комментарии, потому что без очков сейчас. Извините, не успел прочитать, блять. Ой... Ой! Закрой дверь себе, себя, мадзекись, я просто, мне кажется. Да? Закрой дверь или Спасибо большое. Сколько идет этот эфир уже, а там мы сегодня. Пару человек уже звонил, сказал, не дохуя эфиров для целого для одного дня. Ну да, такие эфиры просто каждый день, хуяли. Короче, 4 тысячи. Ну уже что-то, уже вы достаточно посмотреть на мою, блядь. А, подожди. А, нет, на мою, блядь, вы пока не, не, не увидите мою, блядь, никогда. Одна есть, но вы с ней не познакомитесь. Не, хотя многие с ней знакомы, наверное. Может быть, даже я уже не знаком. И я уверен, что это, блядь, тоже смотрят. Но теперь она меня видит только вот так. А, извините, я показываю вам свое лицо, охуевшее. Чтобы, не... Чтобы я не читал про соли и про всякую эту хуйню. Короче, про наркотики. А, че там про телок начнет писать. Что-то говорить, вернее. Это как выкат, блядь, эфиров от... Вот уже, смотрите, луку поползли, да, то есть просыпаются люди потихоньку. Ну тогда уже можно не это, ну как бы, если кто хочет еще по будет сказать, слышь, ты там, мусорнулся, но давайте вам с вами в Инстаграме пообщаются или в личку позволят. Ну просто на общение. Я, я не скрываюсь, у меня какие-то связи есть, но я не бандит, окей? Okay? И у меня нет таких связей, как у большинства из тех, кто строит из себя рэперов. Губ, сколько ты прокайфовал себя? Так когда? так но ну, продолжаю пока еще. Кайфую всю жизнь, сколько себя помню. С пиздой порешал, не порешал, не знаю, но... Как-нибудь, я думаю, без вас справлюсь. Без всех вообще вас. С одной пиздой уж я уж точно справлюсь. негас. Короче, рэперы все спят, да? чем мы всорвнулся, блядь, давай. Ожидание. Ожидание человека по имени снесло. Пока я другие комментарии не буду читать, если он отключится, отклонил приглашение. Так, ладно. Ну извините, ну что-то у человека, видимо, отключился. А, села батарейка. Точно. Просто ну, внезапно. Что он еще подумает, чтобы такое не писать, чтобы я его вызвал. На мини баттл Попроще будь ко всему относиться. Ты тоже где-то слышал. Так, ладно, буду, наверное, наверх потихоньку. Извините, но у меня, конечно, не как у некоторых русских, блядь, рэперов, духуя да духуя да машин. И многоэтажные особняки. И машины при там разные. Особняки, пиздец, многоэтажные. Сейчас я проверю строительство своей студии пока не, не придумал, как она называется. Короче, и, если кто-то заметит, из, из тех, кто, из вот у них есть пять тысяч, это уже интересно. Видимо, кому-то нравится, да, Аталика прямо эфиры ой, кого я вижу. Он, ну просто, извините, что не маленькая, конечно, но вот большая собака ищет меня, честно говоря. ну и если будет 10 тысяч, мне, конечно, будет лень туда пойти и поиграть с ней, показать, как я играю, и как я вообще, блядь, обращаюсь с этой собакой. Ну, вы поняли, то есть <laughs> вот с этой именно собакой, я не знаю, можно ее увеличить, которая сейчас смотрит на меня. Он меня уже спалил, думает, но там строители и что интереснее хозяин. Но он... короче, пизду, ладно. Речь не о собаке. <laughs> Но собака есть такая, я маленький хвост, и перестал любить, теперь, теперь мне большие нравятся, и такие, ну, неплохие, и как бы из порядочных семей. Когда пять будет, может быть, что-то новое скажу. И еще раз, не лайкайте, пожалуйста, ничего. Не лайкайте, а то будет, блядь лагать эфир. Я живу не в центре. Ну, пока вот так, ладно, когда... Сейчас я там свои всякие процедуры делаю, буду оставаться в эфире, что неинтересно, тогда вы, блядь, проматывайте. Ну и показывать вам свой дом тоже, особо, ничего неохота этого спросить у пизды одной. Она знает. Здесь все помогу, мне кажется. Мне кажется, она даже сфоткала вот это вот это, блядь, как это, сука, даже называется. Я уже забыл а... кто нибудь напомню. Плерил, порочи, хуй знает. Да-да-да. Ну, вот это я могу показать, как бы всем, окей? Это типа пока Там опять я. Mm -hmm. Это непонятно где, да, куда я зашел. Че, куда посмотрим? В темноту или в потолок, пока я блядь, не переоденусь. Руки руки уже помогли, а? Давайте лучше в темноту, я понял. Чего там, без музыки даже сидите, да? Сейчас поставлю что-нибудь. Блять, а, да, поставлю. Хотите, вас могу поставить любого. У кого вены есть. Извините, просто каждые 15 минут меняются номера как вы сами поняли у кого то есть ну там они менялись не... блять не лайкайте пожалуйста телки не лайкайте вот ну, темноту вы лайкайте ч? я вам покажу прикол сейчас вам такой прикол покажу вы охуеть просто просто охуеть ну, вот, например вот, покажу, когда звонит Входящий вызов. блять, это, это не входящий вызов. Но иногда входящий, но ну, смотря в кого. Смотря кому звонит. Ну вот незнакомый, например, да? Ой. Ну видели, что я наж... Но я не успел. Сейчас я вам покажу этот телефон. Просто дайте я быстро чуть-чуть. Това... значит такой товарный вид для и приму, чтобы подольше продастся. Я же за все получаю деньги и... Пишут, блядь, треки только за так что ну, посмотрите, блядь, в темноту пока еще немножко, прям совсем чуть-чуть, пока я одену шорты там и нормальную майку, ну не нормальную, а домашнюю, <laughs> давайте, ну хотя бы, я не читаю ваши комментарии пока одеваюсь, извините, по-моему, мне меня и так дохуя прям выше, сейчас, не, это для вас слишком круто, поэтому... Для начала ознакомьтесь вот с этим. Блять, меня заебали. Названивать, вы сами понимаете от кого? От того, кто отдал мой номер всем. Я сейчас просто включу этот телефон и покажу вам, что Что мне там пишет. То есть я даже отключаю все Wi-Fi, хуя и, блядь, и. Короче. Ну, мне все равно продолжают звонить. Может, я что-то забыл отключить? Ну как бы вот так вот. Я могу поставить даже вот, блядь, сука, телефон, вот он звонил. Ну так и стал он перестал звонить, там только что, блядь, вибрировал. Ну, я, ну ладно, хорошо. О, ну пропущенный то есть Олеся какая-то. Это не моя Олеся, точно. Позабывшая. Она по-другому у меня записана, ну точно не Олеся, я надеюсь, вы понимаете, а это как бы кусочек моего плейлиста, я надеюсь, ну, кто-то хоть залайкнул. Бля, я забыл, что у меня спят люди в доме, просто пиздец, я такой иногда бывает. ну чаще всего, большую часть времени и лоховскую музыку начал слушать. Расширяю круг, блядь, телок просто, чтобы запутать. Извините, а он толчок может показать еще. Сейчас куда-нибудь положить вас в диету женских вещей, которые были когда-то, блядь. Ну, Окей, потолок. Три тысячи, я понимаю, что для потолка это достаточно шикарно, я бы сказал даже. Так сказать, он расширяется. Окей. Ну, нормальный, кстати. Панч. Я, знаете, вообще так, ну, стараюсь расширяться иногда. Ой. Сейчас, сейчас, блядь, я просто... Надо было, ну как бы, я зашел считайте, вместе с двумя тысячами людьми домой и такой, говорю, сейчас я секундочку отойду, можно? Ну, а вы мне подождите здесь, вот это тип того. И через сколько, я не знаю, время прошло, минут 10, даже меньше, человек вернулся. Окей. Okay. Я посал, извините, блядь, руки помолвы, извините, блядь, что свой хуй не показал, как Паша Техника, или жопу, блядь, свою. Я думаю, многим это нравится, поэтому у него все заебись, мне, слава богу, идет. Тоже бесит. Пока. Я, ну, вообще, я Пашка люблю очень, Но пока смотрите на мои ноги, если у вас, блядь, спот три тысячи. Хотите гардероб хотя бы, покажу свой, но не весь? Конечно. Ну то сейчас основной весь гардероб позади вот, этим вот, ну вот, за этими стеложами. Это зеркало, ну, блядь. Чтобы, ну что ну... Может там не Баленсиага, блядь, и Живанщина там, да хуя шмота, я отвожу на, блядь, на район, это по поводу любой хуйни, а вот там моя собака бегает, я не говорю, что, блядь, что я там чего-то боюсь, хотя чего-то побаиваюсь на самом деле. Че раз, блядь, так фрин пугать, когда бля, я вижу эту коляску. Сяду, мне, мне кажется, кого-то родил, блядь, недавно. А я, походу, родил. На самом деле. Но об этом в другом фильме. Короче, сейчас я сделаю все, что нибудь блядь. Бонк может. А, блядь, сука, опять тебе кончилось все. Хотя нет, не кончилось, кое-что есть, но. по а потом. Да, я, ты же знаешь, что у меня полный дом наркотиков. Короче, давайте закончим, ну потому что, знаете как, утро, ой, что-то я по показал, ну, из своей личной жизни, просто вообще большинство игроков, всех нормальных, даже таких привыкли вообще о личной жизни ничего не, не говорить, никто вообще ничего не говорит, как бы есть красивые фотографии, но где живет? Но вообще теперь я понимаю почему. Вот я понимаю вот поэтому хотя бы, блять, вообще человеку я могу сказать, потому что он знает в какой комнате нахожусь. Ты моя нега. Вот это моя нейга. For life. Ну как бы вот в ком в ком, а в нем я не сомневаюсь, не сомневаюсь до конца своих дней. Пошел грустно. Ему показалось, что ему не показалось. Сейчас кто-то потусуется. Это потому что открыто окно он слышит мой голос ну да, просто я люблю больших собак как бы, знаете, раньше маленьких любил пошел погрустил, так ладно, мы не для этого собрались ой, извините, я вам показал свой глобус может вам другой глобус показать, какой-нибудь? не этот, а вот этот например ладно, все, хватит шуток, шуток хорош а, чай забыл сделать но пока все равно ноги Пока у вас четыре тысячи из полтора миллиона. Слушайте, ну правда, на самом деле, если вы хейтеры, блять, которые смотрят меня, чтобы написать мне хуйню лучше, блять, ну правда, это, это мой вам совет. Мне похуй на крайние, последние слова, последние, крайние. Я просто, ну, для меня последние и крайние это одно и то же. Просто это у, как мне пояснили, <с000> кое-кто, это у тупых спортсменов такая хуйня, типа, блять, это была... Наша после... Это была наша последняя точно последний проигрыш, нет, крайний, последний не говори, пусть будет крайний, но он не последний, но я не спортсмен, окей? Завязывай сам. Меня несет, может быть, даже кого-то нахуй еще раз пошлю, а потом кто-то об этом пожалеет, потому что я его пошлю, блядь, нахуй, блядь, за дело. а если, а если кто-то меня пошлет нахуй, я реагирую нормально. То есть меня можно послать нахуй так, что я нормально отреагирую, чтобы вы понимали. Понятно? Нам только надо уметь. И это удается только паре-тройке людей на том глобусе, который вы видели. А пока, наверное, можно тарофлю выпить опять то же самое, потому что заболелся. З -з -з заболелся ебать, можно сказать. Не заебался болеть. Ну, и, и в первую очередь я хочу передать привет, конечно, Эдгару большое, за то, что он заботится о моем здоровье, что он постоянно переживает, где я, как я, сколько у меня температуры, и вообще, и живой ли я, блядь, и с кем я, и с кем я сплю, блядь, и, и с кем я поехал домой. А это вот опять моя, ну, один, ой, это я. Сейчас. Себя-то еще успею показать, поверьте. Это вот моя. Таджики, а это, ну вы знаете, короче, все, они играют. Это они так играют. Вот. Тут наркотиков, да, ну я просто спрятался куда-то, бля, не помню куда. А, пепельница, может пепельница, то у меня, у меня, у меня, это... у меня, у меня, у меня, но меня, у меня, у меня, но меня, у меня, у делами занимает, семья. я не думаю, что... что за последние три эфира я вас заебал больше, чем за последние, блядь, 15 лет почти, но пока не будет 10 тысяч, блядь, здесь серьезного разговора не начнется, там мой разговор что особо не серьезный, но, кажется, я стою больше, чем 10 тысяч, я же продаюсь, как все вы пишете. Ну я такой продажный наркоман мусорской просто, которого, блядь, вы слушали все 15 лет, а сейчас все вдруг, блядь, поменяли мнение. Благодаря, блядь, крат, блядь колготочник, потом, блядь, с крашенными ногтями. И вы иногда кто-нибудь, надо не всем только обязательно, вот кто-нибудь, один ответственный, будьте или два-три человека чтобы я слишком длинные эфиры не записывал, под кексом, да, гуф, что, девушка бросила? Не, никто не бросал, мы расстались нормально. Сейчас вернусь, можно это, как блин, Алиса? Или успокаительный чай, или горло пропускать. Вот думаю, что бы сделать? Наверное, пропускай горло, наверное, потом. Уже после вас. Пиздец, я ебу, блять, блядь, поклонники у меня. Извините, музыку забыл вам поставить. Сейчас я какой нибудь из колонок, кобиру на которой играет, и поставлю. Все нормально, музыка, все нормально, меня слышно, извините, что без, без наушников, блядь, не, не совсем я, блядь, готов к эфиру. Вот я, короче, не буду на всю вашу хуйню, блядь, реагировать, которую, допустим, типа, постараюсь. Фу, ну, но вот, типа, ширяется, он не чай заваливает, а ширяется, вот, вот на такую хуйню, на, блядь, под чем я, не под чем, я даже близко не хочу разговаривать. если просто меня чем-то заделать. Но если, то есть, у меня так хуёво настроение, достаточно мне, я и так посадил горло, блядь, я не знаю, где, правда, что это ангина или это, блядь, просто я орал так на прораба, который меня, блядь, строит дом уже, блядь, хуй знает, сколько не может построить, но я на это похуй вообще, меня волнует одна, я, то есть, ну что вы, блядь, понимали, я, блядь, не специально, блядь, ношу это, ну, как называется, Барби Блинк. И не специально, я в, ну, в нем сейчас, а я его ношу просто, потому что у меня его не хотят забирать обратно, и не хотят забирать обратно именно из одной пизды. Так вот, я, я, я хочу этот, блядь, эфир прямой. Извините, блядь, мои три, три сука, с, с небольшим, блядь, человек, что блядь, что-то мне там говоришь, что я охуел, хуел, и при том мне это говорят люди, которые знакомы, блядь, с, с, с, с любого. Можно я на самотечное Хотите, выключу вообще. Хотите, выключить нас, ну, блядь, вообще, чтобы не мешало нам разговаривать. А то я смотрю, вас, блядь, положил в тишину немножко послушать нормальному зону. Вы все такие, блядь, что ты за хуйню дятя, умораживаешь. А как, блядь, дядя, видите в лицо, блядь, и смотрится в глаза, блядь, уставшего, ну. Который, блядь, поспал, блядь, 16 блядь, часов. Ну да, может быть, я бухал и, блядь, чуть-чуть подул, блядь, что дальше? Дальше что, блядь? И вас сразу, блядь, 4 тысячи, вас так быстро... Блядь, что мне надо сказать, чтобы вас стало 10? Хуй свой показать вам я не покажу. Я, блядь, я еще раз повторюсь, извините за повторение, я не техник. Так вот, я хочу, чтобы вас стало 10. И чтобы, блядь, поставить точку на, на сегодня, я надеюсь, что навсегда. Но, походу, на сегодня только потому, что я ожидаю какого-то ответного шага. Но пусть как-то кто-то там где-то переспит, блядь, с этой мыслью. Или... Или... С кем-то и с мыслью, или с кем-то, с несколькими, и с одной мыслью, блядь, все той же, как бы, блядь, меня развести, блядь, на б, На какую студию меня сводить, на какую программу, блядь, куда, на какой канал, кому чего рассказать новое, а как бы его еще наебать. Я не, блядь, но я не лил пам, блядь, сука, слышь ты меня, нахуй. Я не лил пам, которого можно развести на деньги, блядь. Я не говорю, что я, блядь, пиздец-япончик, царство мое небесное, но я не... Не мусорской это, во-первых, как ты, как ты это говоришь. Я на это тебе, блядь, еще очередная порция, блядь, хайпа. Хочешь, чтобы я факты все предоставил? Тебе мало фактов, то, что я уже предоставил здесь, тебе мало. То есть, ха -ха, вот что я хотел показать. Я даже нас ради этого выпущу, блядь, страна, прости. Это, это... Блин. фу. Дайте в тишине хоть посидим и посмотрим на небо, блядь. Дайте чаю попью. Ну, или уколюсь, пойду, блядь. Вот этим чаем, блядь. Сука, как заебались этим наркотиками. Я сам от них заебался, вы мне все время про них напоминаете. Окей. Извините, что я. Ты же замусорился. Давай, иди сюда. Лян Панченко. Дядь, ну ты посмотришь потом в этом. Ну, вот здесь, в принципе. Что-то. Где задание. А он сейчас на них больше гуф на переписатели. Если он нормальный, то он просто снял бы. Если он, если он так, то он сейчас, наверное, будет искать, чтобы потом это поставит. А самое ненормальное.